Для того чтобы достичь хорошего уровня здоровья, быть здоровыми, счастливыми, нам необходимо принимать качественные продукты. Как в таком разнообразии продукции определиться, не заблудиться и найти действительно то качество, которое нам будет помогать? Дело в том, что мы имеем дело с особым товаром. Самостоятельно человек потребитель он не может определить качество той или иной таблетки или напитка, сиропа, здесь требуются уже специалисты, здесь требуются лаборатории, здесь требуются точные исследования, здесь требуются только специалисты. И поэтому для того, чтобы исключить негативное воздействие на организм человека, лекарственных препаратов, БАДов, нам, нам на помощь пришли сертификаты сертификация, которая называется GSP. К сожалению, очень мало времени. Я хотела коснуться причин появления, но только в двух словах. Сподвигло на появление таких строгих правил, это опять же наша жизнь. В прошлом столетии происходило очень много трагических событий, связанных со смертельными случаями после применения некачественной лекарственной продукции. Один пример. В 60-х годах около 10 тысяч детей было рождено с только после того, что их... Родители принимали такой э, препарат натурный, который рекомендовали врачи беременным женщинам. Это потрясло мир, всю общественность, и они потребовали от правительства, чтобы они их защитили от некачественного продукта, который может поступить на рынок. И поэтому в 1963 году в Америке был создан такой, э, принят такой очень э, закон, который мог защитить потребителя. Этот GMP. Что же такое GMP? GMP это правильная производственная практика. Дело в том, что производство лекарственных форм не может быть мелочей. Это, как я сказала, особый, это особый товар. И поэтому, э, во-первых, это правильная производственная практика, это стандарт производства лекарственных средств. Запомните, GMP это фармация. Это фармация, это фармацевтический знак качества. Далее, производственная практика обеспечивает правильный производственный процессы. То есть на упаковке не должен, не должен стоять на качество GMP. Это производственная практика. Здесь зачем нужны правила GMP? То есть мы поняли, это защита потребителя. Обеспечивает прежде всего безопасность препарата. Это лекарственное средство, это БАДы, это то, с чем мы с вами работаем, то, что мы принимаем. Далее, идентичность и эффективность. Здесь уже говорилось о высокой или низкой биодоступности. Для того, чтобы действующее вещество попало в кровь и стало работать, надо, чтобы оно было приготовлено с точностью и давало эффективность действия произведенного продукта. То есть заявленные действие должно быть так, как заявил производитель. И еще очень важный момент ⁇ это защита потребителя от некачественного продукта. Это главное назначение знака качества GMP. И еще есть один момент, это обеспечение, это обеспечение выполнения правил международной торговли. Почему? Когда Джин э, в 1963 году в Америке э, его приняли, э, затем в 1968 году Всемирная организация здравоохранения его утвердила, а в 1969 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам, э, изготавливать лекарственные препараты в соответствии с знаком качества GMP. СССР, к сожалению, отказался от этого предложения. Так я хочу сказать, что когда вот эти были случаи, очень массового э, просто массовые такие трагедии, которые происходили со смертельными исходами, то государства импортеры попросили Всемирную организацию здравоохранения защитить их потребителя от некачественного продукта. То есть здесь надо две позиции учесть. Это защита потребителя в своей стране и защита потребителя в другой стране. То есть знаку качества GNP доверяют все страны, а их больше 140, больше 140, ой, 140 да, государств, которые работают под GNP. Это международная торговля. Что это значит? Если берет страна какая-то продукт из другой страны, она должна быть. На 100% уверена в качестве этого продукта. И она не будет перепроверять на своем производстве. Это доверие, прежде всего, между государствами. Это очень важно. Далее, какие же требования предъявляются к этому знаку Джинпи? Очень строгие требования. Как я сказала, здесь мелочей быть не должно и не может. Это здоровье человека, это жизни человека. Здесь 20 тысяч пунктов рассматривает на качество Джинпи. Вот я здесь выделила самые такие основные, потому что 20 тысяч, вы понимаете, невозможно, невозможно совершенно вместить. Что нужно понимать? Знак качества GMP — это обязательное знак качества. И э, контроль осуществляется именно государством, то есть государство контролирует, как выпускается тот, э, тот или иной препарат и, и работает производство. Почему неукосительно надо выполнять эти требования? А потому что разночтений здесь не должно быть. Я читала а, о, о GMP, что писал один из, один из людей, который у стоков стоял со здания GMP. Он говорил, что приехал с инспекцией на один из заводов. Это в 70-х годах было. Пыль два сантиметра. Там где-то плетированная форма производится. Там плесень на стенах. Естественно, это надо устранить. Через некоторое время он а все полы в коврами ростами. Это была на самом деле история. как. А что он может сказать, где написано, что ковер нельзя постелить на цирке. Понимаете? Этого нигде не прописано. И поэтому специалисты, это первые были американцы, потом Европа присоединилась, они четко разработали, что здесь в первую очередь. Во-первых, контроль качества, входной контроль качества. Это что должно быть? Сырье, исходные все материалы, Дальше, контроль всего технологического процесса и так далее. Обязательно какая-то персонала, это обязательное условие. Дальше требования к производственным помещениям. Здесь очень важно даже такой момент, какой краской покрашена поверхность, чтобы ни в коем случае не было реакции на компоненты, между компонентами и поверхностью состава, чтобы никакой реакции никакой не происходило. Это тоже влияет на качество продукта. И далее чистая цеха, шлюзовая система, то есть Стерильность должна быть безупречная, только тогда можно выпустить качественный препарат. И требования гигиены и так далее, и так далее, требования к технологии, требования поставлять продукции. То есть здесь мелочей быть совершенно не может. Это очень важный продукт, это очень важный продукт. Что еще можно сказать по GMP? Вы знаете, это вообще очень интересная тема. Говорить очень можно много, но самое главное надо понять, что GMP. Это защита, в первую очередь, здоровья, защита потребителя от некачественного продукта. Предыдущий наш уважаемый доктор коснулся Е. Мы Е представляем таким образом. Когда приходят нам клиенты и говорят, «О, да у вас там продукции столько Ешек, мы их не будем принимать», мы говорим, «А что вы знаете о Е?» «Посмотрите, мы пошли каким путем?» Есть Е, да, синтетические, есть натуральные, но опять же, если в нашем продукте есть даже синтетическая Е, этого тоже бояться не надо, она очень высокой степени очистки. То есть наши GMP работают не только на сам продукт, на действующее вещество, но и на дополнительные компоненты, которые входят в состав этого лекарственного препарата или бана. Почему? Опять же, можно все правила жизни выполнять, но если исходное сырье вы взяли грязное, если не вы взяли, там с примесями, а примеси бывают ядовитые, от которых тоже много смертельных случаев было то, опять же, качества не будет. И еще обратите внимание, мы на презентацию говорили, наша капсула, наша капсула, она делается не из желатина, который из крупной рогатого скота. Это тоже нет, нет, просто. После 80-х годов, когда э, коровье бешенство было, многие производители отказались от применения этих капсул почему король и бежит. может все прекрасно быть все стопроцентно там без примесей внутри капсулы а сама оболочка человеку навредит вы понимаете мелочей здесь нет и наша компания она все эти законы все эти правила неукоснительно выполняет яблоко посмотрите вот еще вернусь и когда нам задают вопрос о ежках, а приведите пример здесь 28 е после этого вы откажетесь принимать есть яблоко это природный компонент. Вот посмотрите, здесь ю, у телителей вкуса и запаха, все-все, что есть в наших продуктах. Далее, это производство продукции Вивасан. Видите, на каких заводах. Что еще хочу сказать? Швейцария очень высокотехнологичная страна. За всю историю 16 нобелевских лауреатов было в Швейцарии в области химии, в области медицины. Представляете, какой уровень медицины в Швейцарии? А мы с вами используем швейцарский продукт. А теперь, ну, по GMP, наверное, я больше не буду говорить, время уже заканчивается, попросили еще дать сравнительную характеристику аптечных препаратов и продуктов ВИЛОСАН. Понимаете, здесь можно дать сравнительную характеристику практически по любому продукту. Что мы сделали, ну, так как мы все молодые бабушки, у нас есть внуки, мы используем какую-то продукцию, Здесь, для примера, банальная просто простуда. Когда заболевает, предположим, у нас ребенок, у нас, как правило, все идут в аптеку. Что назначает доктор? Это капри, это противогистаминные, антибиотики, очень часто любят понижающие и так далее. Как мы сделали эту таблицу? Вот перечислили побочные действия. Их никто не читает. Абсолютно никто не читает. После применения обычных капель которые якобы помогут дышать вашему ребенку. Вы представляете, какие проблемы вы своими руками, вы за свои деньги, вы покупаете своему ребенку? Это сердцебиение, это ритмия, это повышение давления, вы представляете, это сухость и так далее. А вот Эриус меня больше всего впечатлил. Оказывается, эффективность и безопасность у детей в возрасте до 12 лет еще до конца не изучена. Это данные приводятся докторами, а Эриус любит назначать грудничком. Это лекарственная форма детская, понимаете, она безобидна. Антибиотик мы прекрасно знаем, понадол, посмотрите, страшные какие противопоказания, аскорбинка. А витамины, вы знаете, с докторами общалась, они говорят, очень многие витамины, аллергические реакции у детей. А вот, пожалуйста, наш витамин, посмотрите, какая прекрасная альтернатива для ребенка. Крем-тимьян, бальзам-альпийский трав и стоимость, когда говорят, ой, дорого, я рассчитала, бальзам-альпийский трав на год. 85 копеек в день. Дорогие, слушайтесь, 85 копеек в день. Это же просто. Если мы будем так рассчитывать, показывать, это же просто копейки получается. Здесь идет расход, насколько мы уже знаем, насколько э, хватает нашей продукции. А это в день, можно посчитать в месяц. Пожалуйста, как вам нравится. То есть эта вот сравнительная характеристика помогает показать аптеку. Здесь ни в коем случае аптеку отвердать нельзя. Она необходима. Но и карстерный препараты это скорая помощь. А когда есть альтернатива, когда можно помогать детям, там, взрослым людям, давать им продукты, которые не принесут вреда, это надо делать. И, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. И нам всем очень повезло, что у нас есть качество что у такая прекрасная продукция. И я думаю, нам, нам всем это поможет в работе. Это безопасность, это благополучие человека, это его здоровье.